Виктория Марьяковна, вот вы только что прошли процедуру вы да, патической. Что вы чувствуете я во нет. время процедуры и после? Дискомфорта никакого не доставляет. Спокойная музыка играет, почти доктор ко мне не прикасается, совершенно еле такие движения, как я понимаю. А сколько вы уже процедур прошли? сколько процедур мы прошли, процедуры четыре, наверное. Вы чувствуете какой-то результат, эффект? Эффект буквально после первой процедуры я стала чувствовать. У меня какая-то зажатость была в грудной клетке, но ну, я это сама нечего, я потом уже это почувствовала, а потом после процедуры, получается, после первой, у меня было ощущение, что мне что-то в позвоночнике, не знаю, убрали, сняли что-то, у меня отдельно стали чувствовать руки, ноги, у меня тело стало двигаться. Не отдельно каждая часть тела стала, получается, чувствовать. А раньше куда-то зажатость чувствовала. Какие у меня еще первые ощущения? Ну, Не знаю, одни положительные, какая-то энергия, силы, вот появились, мировоззрение какое-то поменялось у меня, не знаю. А вы чувствуете, что у вас больше здоровья стало у вас? В С вашем каждой теле? процедурой, да. У меня вчера была мысль вообще, что я, наверное, здорова совершенно уже. Чтобы мне лечить уже толком нечего. А можете вы порекомендовать вот, э, остеопатию, клинику, э, специалиста, yeah. <laughs> своим знакомым? Я рекомендовала уже двум своим знакомым. У меня одна девушка тоже с проблемами у невропатолога, получается, лечится. У нее тоже грыжу поставили. И корстеты разные покупают. И на таблетках сидит, Я ей порекомендовала. Она сказала, вот придешь лично, еще хочется со мной пообщаться. Не по телефону. Еще рекомендовала. Еще женщине одной... Тоже она очень подробно все расспрашивала, тоже слышала. И про йогу все слышала это. Тоже интересовались все. У меня теперь у специалиста уже спрашивают ощущения. Порекомендовать обязательно бы порекомендовала сходить, чем к врачам ходить. Которые тоже ошибаются. Получается. Снимки не, не всегда дают правильный результат. И нужный диагноз, правильный диагноз. И Расскажите сейчас. немножко свою историю, как, как вы попали. Как попала? Ну, попала, получается, с одной небольшой что? проблемой, потом оказалось, что у меня две проблемы большие, а потом оказалось, что вообще не совсем это не проблема. От меня отказывались многие. Специалисты смотрели меня в клинике, не в клинике, в городской больнице на Крохолевке, как она правильно называется, я mm -hmm. не помню. Там смотрел меня хирург, сказал, что операция неминуемо 50 тысяч минимум, и неизвестно, последствия тоже не обещают, что я mm -hmm. буду здорова. Смотрел меня из кинезотерапии специалист, тоже посоветовал походить, но гарантии тоже не давал, что будет лучше, может будет меньше. Месяца три обещал, посоветовал походить. Еще врач смотрел меня, специалист по грыжам. Тоже не взялся, сказал, тоже не уверен, что и побоялся просто взять. Александр Александрович меня взял, Шадрин, Сказал, что возьмет, что ничего такого он не видит, что есть с чем работать. Единственный, кто взялся. Я ему верю. И хожу с удовольствием, чувствую результаты, бодрость, силы чувствую. Полна энергии. Отлично. Вот. Хорошо. Спасибо. С праздником вас 8 марта. Спасибо большое. Пусть прибывает ваше женское здоровье.